«Идите и именем моим делайте учениками все народы». Перевод из «Повеления Господа крестить Бернарда Хаакунеа» 1923 года, страница номер 79. Исаия 34, 16. «Ибо сказавшие им, делайте именем моим учениками все народы, воспретил им основывать общины на одном и том же месте».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 то это сложность относительно дословного текста у Юстиниана-мученика Отпала, у которого, судя по всему, около 140 -го года нашей эры был тот же текст Евангелия от Матфея, что и у Евсевия между 300 м 340 годами нашей эры. Перевод из статьи F. К. Канибер в журнале Хиберт за октябрь 1902 года, страница номер 106.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 и отсюда вытекающих последствия относительно тринитарной формулы крещения в Матфея 28-19. Все существующие рукописные копии библейского текста, содержащие Матфея 28-19, относятся ко времени после Никейского собора, и все они содержат дословный текст тринитарной формулы крещения.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 И крещение во имя Троицы стало существенным отличительным признаком в этом отношении заблудившегося христианства.